Привет! Покажем обзор э, аппарата... Друзья, всем привет! Меня зовут Андрей Лоскович, компания Гарант Ревонт. И сегодня мы для вас сделаем видеоролик по обзору окрасочного аппарата. В нашей компании мы всегда стремимся э, э, к новому оборудованию какому-то, то есть следим за новинками. И в данном раз мы э, купили аппарат э, высокого давления э, фирмы Aztek. Вот, э, Обычно покупаем грака, но в данном случае решили э, перейти немножко в другой сегмент, скажем так, э, сэкономить немного денег вот, и попробовать какого-то другого производителя. Я сразу скажу, наперед, что э, остались покупками, мы довольны вот, и погнали во всем по порядку. Итак, друзья, это у нас аппарат фирмы ASTEC, модель ASM 3200 вот. Производитель данного аппарата Россия, но и производит вообще основной это Китай. Что у нас есть еще один такой аппарат, о нем мы расскажем вам немножко позже. Вот. По основным характеристикам. Мощность данного аппарата 2 Вт. Вот. Вес аппарата порядка 26 кг. У нас. Небольшой, только компактный, очень удобно при транспортировке. Максимальное давление у данного аппарата 220 пар. Вот. и что нас подкупило это большая производительность, то есть производитель заявляет, что аппарат может выдать 3,50 литра в минуту. Вот уже использовали мы его ну, давно, когда мы его прикупили, купили, да? то есть хотели, чтобы отзыв был у нас немножко компетентным. В плане того, что не сразу после покупки делать какой-то обзор, а немножко попользовавшись, посмотреть плюсы-минусы, и и тогда для вас сделать уже объективный обзор. Еще что у нас подкупило, то что, ну, во-первых, аппарат уже нового типа, вот, поршневого стоит типа двигатель, и двигатель, кстати, бесщеточный. Здесь вот это тоже было, кстати, основным моментом при покупке и выборе данного. Аппарат. Также в данном аппарате стоят новые керамические шарики в поршне для улучшенного проходимости материала. Мы уже пробовали различными красками красить, наносить на различные клея, как бы совсем аппарат справляется. И в данный момент у нас вот уже заряжен клей для стеклообоев, для стекла стеклохолста. Вот, и в данный момент мы будем сейчас его наносить. Сейчас на этот момент вам покажем, то, что, что аппарат справляется, все как бы это дело э, может нанести. Э, в комплекте шел на шланг э, 15 метров и стандартный пистолет э, ну, с фильтрами с уподержателем. Но мы э, шланг оставили э, стандартный, как бы который шел в комплекте, а докупили отдельно э, пистолет Граковский, я вам покажу его чуть попозже. Э, докупили вот такую вот удочку. То есть это когда мастеру не хватает. Вот, мы докупили пистолет Граковский, фирмы Грака, вот сразу, чтобы ребята видели, Соподержатели, естественно, докупили комплект супер различных для различных э, так, операций, манипуляций на для откосов и так далее. Купили удочку, то есть она удлиняет, скажем так, на руку, делает работу более удобной, когда высота э, очень большая. И купили вот такую очень важную штуку, называется Клиншот. О нем можем рассказать вам более подробно в следующем видео. Вот. Единственное, скажу, что очень удобная вещь и очень удобно красить какие-то ниши, потому что его можно повернуть, грубо говоря. Вот он накручивается на удочку Таким вот образом. Вот. И грубо говоря, где-то в нишу вот можно чуть-чуть все это дело вот так вот близенько покрасить, нанести там и так далее. То есть, что скажем так, не всегда удобно, когда у вас вот, э, нет клиншота и только пистолет. Раскрывать пакет в прямом направлении. А здесь вот повернули, вот и уже можно сбоку что-то будет покрасить. Ну вот, друзья, отошел стандартный пистолет в комплекте. Мы сразу от него отказались и э, купили игроковский э, надежный пистолетик, а этот пока просто лежит, не знаю, для каких целей. Стоит у нас 517 сопло, сейчас для нанесения э, бостика э, Вот, и докупили мы еще различные, то есть 514 у нас есть, 517, 312-е и 210 -е. это для каких-то, мы покупали там, плинтусов, откосиков, не знаете, чего то вот такого -то небольшого. Каждый может под себя подобрать, как бы купить, что ему там радово, удобно и так далее. Все сопла вот такие, FFLP практически зелененькие, от фирмы Graco. Вот эти вот софты FLP, да, они вышли совсем недавно и по заявлению производителя экономят до 50% краски за счет, ну, меньшего давления, которое вы можете использовать при использовании этих сокел. Какая вот консистенция, да, и вот все это дело аппарат легко протягивает и раскрывает факел. Друзья, в самом аппарате у нас присутствует три фильтра, то есть вот фильтр, такая сеточка небольшая, стоит вот здесь у нас. Вот в самом ведре. Вот. Потом фильтр э, стоит вот здесь, в этой вот колбочке. Да? Вот. И э, еще фильтр тонкая и наверное, стоит у нас здесь вот э, ну, в самом пистолете. Э, вот. э, что еще нравится в аппарате, очень э, тонкая и быстрая настройка. То есть вот у нас вытяжок, который мы регулируем давление Вот И сразу же это давление у нас э, показывается вот на этом экранчике. Тоже очень удобно. То есть мастер всегда может посмотреть какое сейчас давление, то есть не только опираться на факел, на спыление, но и подрегулировать его еще более тонко с помощью э, вот этой вот подстройки. В целом же говорю, аппаратом очень довольны, вот, э, достойно может выступать э, граковскому оборудованию, конкурентам, вот, ну и тем самым еще меньше стоит. Сейчас покажем в работе, как это. А как он в строительстве? Или уже или вот смотрите, сейчас мы будем наносить на потолке клей вот, для поклейки стеклохолста. Но момент подачи, естественно, оно падает до 94, до 93. Вот. Еще раз скажу, в целом покупкой. Э, а, секундочку. сажан внесли. Давай помогу. Не ошли. Просто поклеили. Thank yeah. you. Вот так вот, ребята, с помощью хорошего оборудования и э, профессионализма мастера буквально за две минуты наклеили порядком в этом 4-5 квадратов стекла хвоста. Так что всегда развивайтесь, никогда не бойтесь покупать э, хорошее оборудование. Потому что, смотрите, даже э, профессионалы всегда используют хорошее оборудование. Да, вот, э, в данном случае ходули, они очень упрощают работу. То есть человеку не нужно прыгать сверху вниз, как бы, да, чтобы там достать. То есть человек в свободном не знаю, хождение, делает э, быстро работу. Это намного ускоряет э, процесс, делает его еще качественнее. Вот, и соответственно, больше будет заработок, потому что работа сделается быстрее. Так, друзья, что еще примечательно, что когда, допустим, у вас э, в пистолете э, пистолет забился, попала какая-то соринка, то мастер очень просто берет соплодержатель, сопло, поворачивает в обратную сторону его и, грубо говоря, промывает э, пистолет легким нажатием. Вот таким вот образом. И потом возвращается все на место свои и будет опять же факел у вас раскрываться и нормально может будет работать. Еще очень удобно при использовании данного аппарата то, что вы в одном месте в квартире в центре где-то можете поставить кучу ведер и просто э, переставлять шланг. Шланг, по которому проходит материал 15 метров, э, его хватает, э, чтобы по всем комнатам спокойно идти и не заниматься этим э, переставлением вёдер и, и так далее, То есть просто тянешь свой шланг и наносим материал. На, на камеру потом факел Вот такая вот э, ширина по факелу. если бы мы красили то здесь видно как факел немножко у нас полосит э, по сторонам но поскольку мы наносим э, клей, то это у нас ни на что не влияет. а покраски нужно было бы более тонко отстраивать что это дело. Итак, друзья, за год использования данного аппарата окрасим очень много бостиков, различных клеев, капоколов мы наносим тоже очень много в наших ремонтах. Ну, для себя минусов мы никаких не нашли. У нас данного аппарата создалось мнение положительное. Одни только плюсы. А, пардон, есть один минус, как у меня мастер сказал. Вот здесь. Иди покажу. Вот он. Вот это один единственный минус, который есть в этом аппарате. Может быть, Везти это дело. <смех> вот. Также мы говорим, что покупка мы очень довольны. И, кстати, большое спасибо нашему товарищу за то, что посоветовал Денису Геннадьевичу. Город Минск, вот. хороший был совет, Денис занимается распространением данной продукции. Так что можете смело обращаться, ссылку на его я дам. Мы уже купили, кстати, ну, не один аппарат у него, есть у нас еще один, ну, более новая немножко модель. Про него мы тоже вам обязательно расскажем. Так что пользуйтесь, экспериментируйте, покупайте новые вещи, следите за новыми тенденциями и данные вещи будут помогать вам делать еще быстрее и качественнее ремонт. Так что с вами была компания Гарант Ремонт. Всем пока!